Итак, мы успели поговорить о том, что из себя представляет мозг человека, в котором варятся смыслы, а также в чем отличие и каким образом связаны между собой объекты реального мира, смыслы в наших головах, которые каким-то образом обобщаются или демонстрируются, э или выражаются в объектах реального мира. А также, э что из себя представляют знаки, которые связаны с нашими смыслами, и с объектами, и когда между ними нет прямой связи. Да? Напоминаю то, о чем мы говорили в прошлом модуле. С точки зрения вот первой картинки, которую мы рассматривали в уроке о передаче информации, мы, соответственно, разобрались, что из себя представляют источники сигнала, приемники сигнала, и что из себя представляет код, которым передаются сигналы, от источника к приемнику, но мы не поговорили о том, собственно, что доставляет сигнал от одного человека к другому. И эти способы доставки сигналов — это и есть медиа. Медиа — это, в периоде с латыни, посредник, то есть это, собственно, тот, тот сигнал, у которого тоже есть какой-то свой способ кодирования в этот сигнал, который доставляет смыслы от одного человека к другому. Ну, точнее, если быть более точным, прошу прощения, доставлять знаки, конечно же, потому что смыслы формируются у нас в головах. И помните, в конце прошлой недели мы говорили о том, что философ Жан Бодрияр указал, что на сегодняшний день все, что существует, это симуляции реальности. Мы практически не говорим о чем-то существующим, а, а говорим о каких-то образах, которые не имеют а, вот этого референта в реальности. Давайте попробуем рассмотреть, и сегодня мы начнем с этого, как вообще развивались медиа на протяжении истории существования человечества. Нам важно от этого отталкиваться, чтобы понимать, что сегодня относится к условно новым медиа и каким образом то, как маркетолог работает в сегодняшней медиа среде или в целом в коммуникативной среде, отличается от того даже, что было 15-20 лет назад. Ну и начнем мы с очень древних времен, когда мы не умели ничего рисовать и не умели ничего писать. И вот в таком первобытном состоянии у нас уже были медиа, и эти медиа — это речи-жесты. Мы ими, собственно, пользуемся до сих пор. Вот, например, прямо сейчас. А потом в какой-то момент человечество научилось использовать натуральные краски и сажу для того, чтобы изображать картинки на стенах. И в этот момент стена стала посредником передачи сигналов. То есть она стала медиа. Причем отличие от речи и жестов, то что речи и жесты были локальными. То есть они существовали только в моменте здесь и сейчас на очень небольшом расстоянии от человека, который этот сигнал передает. А стена позволила сохранить а, сообщение во времени. То есть а, мы до сих пор можем наблюдать рисунки, которые оставляли наши предки десятки тысяч лет назад или, может быть, даже больше. А, следующим скачком в развитии а, медиа и в сохранении сигналов, а, точнее, в передаче сигналов, а, были разнообразные сигнальные системы. Это костры индейцев, а, когда они... А, Эдакой морзианкой с помощью дыма передавали какие-то сигналы. Это передача сигналов с помощью барабанов на дальнее расстояние, эдакий барабанный телеграф в, в африканских странах и так далее. В отличие от стены, которая позволяла сохранять сообщение во времени. Сигнальные системы такого типа позволяли передавать сообщения на дальние расстояния. Кстати говоря, сигнальные системы существуют и у многих животных, в том числе и сложные, в частности, и крики дельфинов, и топот слонов распространяются на очень-очень далекие расстояния. И мы их не можем слышать, но их слышат сородичи. Следующий скачок произошел всего 5-6 тысяч лет назад, когда появилось протописьмо, в данном случае это такие протоиероглифы китайские, которые были обнаружены... По-моему, на черепашьем панцире или что-то такое. И письмо э, стало следующим прорывом, потому что оно позволило, во-первых, э, фактически поток речи сохранять, и во-вторых, передавать его э, на расстояние, потому что это, их вот такие вот э, черепки можно было перевозить на дальнее расстояние или бересту, если мы говорим про э, новгородскую русь, но это было сильно позже, чем китайское письмо соответственно, перевозить на дальние расстояния. И такого рода, как мы, поскольку мы находим такие артефакты, это говорит о том, что а, такое медиа позволяло надолго сохранять сигнал. Но при этом, как мы понимаем, а, что написано, пером не вырубишь топором, а то, что высечено в камне или а, на черепаховой... А, на черепаховом панцире, как-то редактировать это, в общем, довольно сложно. И также сложно копировать и масштабировать. То есть это все приходилось делать вручную, многократно повторяя одно и то же. И поэтому следующим большим прорывом оказалось книгопечатание, которое позволило с помощью так называемого ручного набора из отдельных элементов, отдельных кусочков, букв, да, набирать какой-то текст и многократно распечатывать одну и ту же книгу. То есть от переписывания от средневековых монашей Инкунабу мы перешли к такому масштабируемому, конвейерному, способу копирования сообщений. Напоминаю, что это XVI век, Иоган Гутенберг, печатный пресс, и в общем это был очередной очень-очень мощный прорыв. Интересно, что начиная с этого момента мощные прорывы в развитии медиа становятся синхронизированными с технологическими прорывами. И с научными прорывами тоже. То есть развитие производства, промышленные революции становятся синхронизированными с скачками в эволюции медиа. То есть, мы видим, что медиа эволюционируют не каким-то образом линейно, они как бы, пробивают и переходят на какой-то новый каждый раз на какой-то новый следующий уровень. Кстати, у меня здесь нет этого слайда, но очень интересно, что одним из тоже первых таких больших прорывов после письма в передаче «Медиа», давайте я вернусь к этому слайду, были римские дороги. Потому что римские дороги они служили не только для переброски войск, но и для почтовой связи. Они позволяли менять лошадей на... эм... ну, в отдельных точках. И это позволяло одному гонцу, меняя лошадей, очень быстро по римским мощеным дорогам передвигаться из любой части империи в любую. По сути дела, это были такие первые оптоволоконные сети того древнего времени, и несмотря на то, что мы говорим о письме как прорыве, римские дороги тоже были прорывом в медиа, потому что это был прорыв в скорости и точности доставки сообщений, да, потому что один гонец мог передать какую-то дополнительную информацию, какой-то дополнительный контекст к тому, что он нес. И уже на стадии книгопечатания на самом деле медиа получили почти все э, нюансы и детали, которые мы имеем в современных медиа. Об этом мы поговорим еще в следующем уроке. Но здесь была и модульность, то есть э, ручной набор, он модульный. Да, мы можем э, набирать его из, из отдельных разных э, букв, из отдельных шрифтовых элементов. Мы можем добавлять туда какие-то изображения, причем мы можем их перемещать. Мы можем делать коллажи э, и многократно их копировать. То есть э, это очень мощный был прорыв. И, наконец, следующий скачок, как я уже сказал, он состоялся, будучи очень синхронизированным с э, промышленными революциями, это изобретение, ну, собственно, открытие электричества, изобретение телеграфа в XIX веке, а, потому что это позволило очень быстро в режиме реального времени передавать сообщения на очень дальние расстояния, несмотря на то, что у телеграфа был свой код и существует до сих пор, да, это морзянка, и его нужно было осваивать скорость и точность и дальность передачи сообщений достигли своей предельной степени. То есть с помощью телеграфа мы можем с предельной скоростью, с максимальной скоростью передать сообщения с одного континента на другой. Это привело к огромным изменениям в... Жизнь человечества, в частности это привело к возможности трансграничной торговли валютами, к уточнению времени между разными, между разными странами в разных часовых поясах и так далее, и так далее, и так далее. <coughs> Мировой ландшафт очень сильно изменился с появлением телеграфа. И в какой-то момент, а именно в конце 19 в начале 20 века еще раз напоминаю, вот в промежутке между теми скачками практически ничего нового не происходило. То есть между изобретением книгопечатания и появлением, и появлением телеграфа, в общем-то, не было каких-то прорывных моментов в медиа-ландшафте. А вот на границе 19 и 20 веков произошел настоящий грандиозный медиавзрыв — Менее чем за 50 лет одновременно, вот в этом порядке, который я перечисляю, появились пишущая машинка, то есть возможность очень быстро набивать текст. Ну вот вместе здесь сейчас, да, читабельный. И сразу после этого появился фонограф, то есть возможность записывать звук, появился телефон, спорят, кому принадлежат лавры, но сейчас предполагается, что это итальянец Миуча. То есть возможность в режиме реального времени говорить голосом, а не как в случае телеграфа, передавать с помощью сложной кодировки сообщения из, одно, из одной точки в другую. Появились радиосигналы, то есть передача сигнала без проводов, появилась амплитудная модуляция. Радиосигнала, то есть возможность, опять же, передавать не просто морзянку с помощью радиосигнала, а передавать голос, непосредственно модулируя сигнал. Появился целулоид, то есть появилась возможность фиксировать на пленке изображение. Это то, чего не было до этого, и, соответственно, стала развиваться фотография. Появился кинематограф, то есть возможность сохранить дискретно 24 кадра, которые воспринимаются как непрерывный как, как не, не, непрерывный поток изображений, как будто бы живой. И, соответственно, целулоид точно так же, как и книгу, его можно распространять в пространстве. Да? То есть стали появляться кинотеатры, стало появляться копирование этих фильмов и возможность прокатывать один и тот же фильм в большом количестве разных мест. В отличие от, допустим, театра, когда ты можешь посмотреть представление только здесь сейчас. И, наконец, в конце 1910-х годов или в начале 20-х, я сейчас точно не помню, в Соединенных Штатах Америки а, запускается первая коммерческая а, телевизионная станция. Представляете, то есть уже почти 100 лет назад уже появился телевизор именно в том виде, в котором мы его знаем сейчас. Любопытно, что История эволюции медиа и компьютерных технологий тоже синхронизирована в общем -то, примерно так же, как эволюция медиа и, технологических, и технологические революции. В частности, Чарльз Бэббидж, изобретатель собственно, первого компьютера, первой счетной машины, планировал и сделал так, что данные в этот компьютер вводятся с помощью перфокарт. Он это придумал не сам, он это подчеркнул почерпнул из так называемых а, ткацких станков Жаккара. Это были станки по созданию тканей с разными рисунками, которые были очень популярны в первой половине XIX века. И получается, что в общем -то, многим вещам а, в компьютерной индустрии мы обязаны другим аналоговым медиа или другим условно-цифровым медиа, потому что ну, собственно, с, а, перфокарты — это такой цифровой способ ввода информации, дискретный. Многим вещам, которые мы видим в компьютерах, в том числе в интерфейсах, которыми мы пользуемся, мы об этом тоже будем говорить, мы обязаны объектам реального мира. То есть здесь очень большая связь есть. И после того, как произошел вот тот большой медиа взрыв на рубеже 19-20 веков, очень долго, по меркам нашего сегодняшнего мира, больше 60 лет не происходило практически ничего, пока не произошел следующий медиавзрыв и переход, скачок на следующий уровень развития медиа. И этому ска... этим скачком мы обязаны двум медиатехнологиям и еще развитию компьютеров. То есть, во-первых, здесь этого нет на слайде, это, безусловно, развитие персональных компьютеров, процессоров и, как следствие, производительных серверов. И, во-вторых, это появление, собственно, мобильной связи и интернета, или интернета и мобильной связи, как вам больше нравится. С появлением этих типов медиа мы получили э, возможность э, в режиме реального времени мгновенно создавать и распространять сигналы э, и копировать их на любое количество людей, которые включают в себя текст, э, графику, звуки интерактивные какие-то способы взаимодействия с тем контентом, который мы создаем. Что еще? Ну вот, в общем, видеопотока, да, и все это происходит в режиме реального времени и масштабируется на миллионы человек. То есть там, презентацию новых айфонов Apple в режиме реального времени просматривают миллионы людей по всему миру. Точно так же миллионы людей могут просматривать, не знаю, трансляцию Евровидения, допустим. Uh, таким образом, uh, мы видим, что технологии непрерывно развиваются, uh, но это непрерывное развитие все равно происходит с скачками. Uh, то есть мы выходим на какой-то следующий уровень, потом идет закрепление, закрепление, закрепление, распространение этой технологии в человечестве, потом следующий скачок, закрепление, следующий скачок, закрепление и так далее. Uh, ждут ли нас впереди еще какие-то новые uh, скачки в развитии медиа? Я совершенно убежден, что да, и, скорее всего, это будет связано с новыми медиа, которые будут позволять передачу непосредственно от мозга к мозгу. То есть это интерфейс от человека к человеку, передачи смыслов. Как он будет устроен, мы совершенно пока не знаем. Пока появляются только первые робкие попытки делать какие-то проекты в этом направлении, типа Neuralink, Elon Маск. Но мы постоянно задаемся вопросом, а хорошо, новые технологии, новые медиа, они убивают старые или, или нет, вытесняют ли они их? Вы можете это помнить, а можете нет. Я прекрасно помню, о том, прекрасно помню то, как шли споры о том, что электронные книги вытеснят полностью реальные. Что обычные твердые физические книжки никто не будет покупать, потому что они, дескать, никому не нужны. Если ты можешь записать, сохранить в электронную книгу, допустим, десятки тысяч томов, книг и так далее... А, на эту тему выразился Насим Талиб, очень интересно, в, если мне память не изменяет, в книге «Антихрупкость». Он рассказал об эффекте Линди, который, так называемый эффект Линди, который наблюдается на ресторанах Нью-Йорка. Ресторанная отрасль – это отрасль с наибольшим количеством конкуренции, и он подметил, что там действует такой контринтуитивный закон. Тот ресторан, который существует дольше, допустим, пять лет, с большей вероятностью просуществует те же пять лет, чем тот ресторан, который открылся только год назад. То есть, и наоборот, тот ресторан, который открылся только год назад, с большей вероятностью закроется через год, чем тот ресторан, который существует уже 5 лет. Италия подметил, что это относится и к технологиям тоже. Поэтому, допустим, пирамиды в Гизе простоят с большей вероятностью 2000 лет, чем Эйфелева башня в Париже. И точно так же технологии речи и жестов с большей вероятностью останутся с нами гораздо на, на более долгий срок, чем... Соответственно, письмо. письмо с большей вероятностью останется с нами на более долгий срок, чем книгопечатание. Книгопечатание с большей вероятностью переживет какие-то инновационные способы передачи сообщений ну и так далее. Я хочу здесь обратить ваше внимание вот на что. Что ни одна новая технология, ни одно новое медиа не вытесняет полностью существующее до него. Что это означает для маркетолога? Это означает, что если вы сосредотачиваетесь, помните когнитивное искажение, апелляция к новизне, вот если вы сосредотачиваетесь только на новых инструментах, то вы теряете достаточно большое количество возможностей, которые связаны с работающими механиками старых прошлых медиа. То есть, если вы, не знаю, ориентируетесь только на интернет-продажи, вы лишаете себя большого количества возможностей, которые связаны с улучшением продаж а, непосредственно в точке продаж или в прямой коммуникации с потребителем лицом к лицу. А, вы забываете о том, что можно раздавать листовки у метро, а, делать какой-то другой партизанский маркетинг. В общем, а, важно, что не уходите в этот дисбаланс. Новые инструменты не вытесняют старые, они просто усложняют и делают более интересным коммуникативный ландшафт. И на протяжении всего этого времени, пока э, шла эволюция медиа, э, шла эволюция понимания медиа. То есть э, развитие медиа опережало наше понимание того, как эти медиа устроены. И только в второй половине 20 века, и, соответственно, вот, э, за последние 20 лет, 21, мы стали более-менее понимать, как медиа устроены. В этом смысле я сделаю отсылки к ряду книг, но... Что мы прошли на прошлых модулях да, в, в предыдущей неделе? Мы увидели, что мышление человека опосредовано его мозгом, то есть непосредственно его вот этим физическим субстратом. Ну, то есть что находится у человека в голове, вот, опосредовано этой серой массой и переплетением нейронных сетей. После этого мы увидели, что мышление опосредовано языком, мы обсуждали гипотезу Сепера Уорфа, мы понимаем, что язык и концептуализация заставляют нас проводить совершенно случайным, произвольным образом какие-то различия в непрерывном, в непрерывном внешнем мире, да, вот в этой достаточно непрерывной реальности. И поэтому мы понимаем, что мышление опосредовано тем языком, которым мы говорим, грамматическими структурами, которыми мы пользуемся, и словарем, который мы используем. Потом, через некоторое время, как мы это видели тоже в прошлом модуле, мы поняли, что мышление опосредовано образами, которые мы знаем. То есть если мы знаем, что такое чебурашка, то нам легко дальше в какой-то контекст этого чебурашку ввести и мы понимаем отсылки к чебурашке и так далее. Или если мы говорим «я устал, я ухожу», даже если у нас парамнезия, и мы ложно помним это высказывание Ельцина, все понимают в одной и той же культуре, о чем идет речь. То есть наше мышление опосредовано всеми теми образами, которые мы потребили, накопили, с которыми мы столкнулись на протяжении нашей жизни, нашего роста. Но оказывается, что мы ограничены не только телесностью, мозгом и образами, мы опосредованы еще и знаками которые ну, и образами, а они, в свою очередь, опосредованы медиа. С помощью речи мы можем передавать только один тип знаков — это звуковые волны. С помощью письма, точнее, с помощью рисунка мы начинаем иметь возможность выражать другой, способ, другой тип знаков. Мы начинаем каким-то образом изображать как говорил Бодрияр, да, в фундаментальную реальность. Потом в какой-то момент, когда мы накопили достаточно большое количество этих образов, и медиа в качестве стены нас перестало устраивать, у нас появляется письмо, и это появляется новый тип знаков, благодаря наличию медиа, то есть благодаря наличию, например, стилуса и глины, или там стилус и папирус, или ручки и бумаги, все это вместе эволюционирует. Потом, когда появляется кино, у нас появляется совершенно новый киноязык, и мы к этому еще будем возвращаться, которого не было раньше, и который полностью опосредует а, наше восприятие а, коммуникации, взаимодействия друг с другом. И так далее, и так далее, и так далее. То есть а, это очень важно понимать, и мы будем а, периодически еще к этому возвращаться, и обсуждая поведение потребителей, что наше восприятие, наше мышление полностью опосредовано, телом, образами и знаками, и медиа, которыми мы пользуемся. И сейчас мы в следующем уроке обратимся к тому, что из себя собственно, представляют современные медиа, так называемые, которые появились на рубеже XX и XXI веков.